Я кривоглазка, у меня и кота, и вообще жопа Стоп! Да, я перед чеком соскользнул! С первого раза попал вообще идеально А Чувак! Тебе говорю, что у нас... <провод> <провод> даже если... Есть... Да, даже да даже... давай, давай! Эй, я... hey, чуваки, всем здорово! Короче... Я все еще живой, вирус меня не положил, так что все в порядке. Но я чуть ли не сдох от икоты коты, когда мы играли, как вы могли понять по названию видоса и по начальным ставкам. Я еще после этого видоса, после записи, после того, как мы играли, я еще икал блин, несколько часов, но я все еще жив. А так, что, видос получился веселенький? Не забывайте ставить лайки, подписываться, колокольчики там жмякать, все такое. Вот, все, давайте смотреть. Блин, вот реально из-за снега я фиг знаю, как мы будем играть. Я надеюсь, тут не все на мотоках. Ну, тут не должно быть все на мотоках. Я надеюсь, меня никто не убьет, да, вначале, в начале самом. Ну, спасибо, Никидос! Как бы. Все же сразу стало, понятно. Мдвите плавненький. Че там, все лайфхач поехали, что ли? Блин, нам без этого неудобно. Без мышки. Ездить. Ну хотя это для этого, для Xbox а сделано, фигня. Там <сёк> написано же PS4. Нет, там написано Xbox. Если что. PS4. Разве? Я сейчас посмотрю. XB1, дура. Это Xbox One. Если шо. А? Тихо ты! Дурнуха, хорош жрать вообще. О, ничего себе! Хочу пока что легкий мод паркурчик. Блин, ну нет, снег. Напоминает мне Лакерса. Чего? Да блин, да чёрт. Я кривоглазка, у меня и кота, и вообще жопа. а у тебя кривой интернет ещё. Ну это тоже. А это куда? Я не знаю, братан. Стой! Она вообще не тормозит. На последний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй ай яй яй яй яй себе, по снегу знаешь, как трудно. Да ну нафиг. Она вообще не... Эй, а чё последний по пару. Минут говорю про тормоза. Че, нам туда надо? У тебя, как всегда, yeah. все разговаривают дома. Mm. Да блин. Uh -huh. Магир. Так. Ой, прям в дырочку. Ой, блин, я поздно включил парашют. Mm. Реально, мудак. Mm. на одном разгоне тебе типа, надо будет, да? На каком было он там без разницы. Да. Там Она же летит, типа, вот там. Наверх немного. Начинается, короче, херня такая, типа. Ты начинаешь и прыгаешь, понял? А, окей, понял. Да блин. Да это... Я сделал на это наниз. Да блин! Как она вообще ездит? А что там, все еще там? На старте? На старте я yeah? да не ты игру все oh. блин где тормоза uh -huh. мне кажется кстати, здесь и без отката будет работать <coughs> блин почему у тебя всегда разговариваешь Чего? А, а, а, а, <связь> Кармическая а, карма. А это как мы? А. О, четко, четко, четко, четко, чек. Идея разогнаться? Чего? <связь> Блин, а это, кстати, пожестче будет со, со, со, со снегом. Тут дальше со снегом фигово-то надо приземляться. Ну извините. Атмосфера, приземляться, да? короче, на эти. На тоненькие штучки. На тот формочке. Да блин. Я, да. Серьез, а я не вижу, что -то. -то. Давай. Сначала допрыгни. Э, прошу не открылся сразу. Ах ты крысь. Баб, ну я же это. Mm. Хорошо. А до второго уже трудно. Не знаю, нажимаешь контрук. Так. Close. эту прошел. Да, блин, вроде только тока oh, и кота да. и, и, и, коты, а и все. А, и а, крючки, и... Они... Вы думаете, а туда, ну кстати, не всегда работает пробел. Стой, остановись! У -у -у -у -у. Мощь. Ты меня ой просто. А так оно и было, если чё. Да? Да. Оно так и звучало. Стоп. Да, я перед соскользнул. Тупо соскользнул. Я хотел срезать в уголочек чуть-чуть. это уже сложно. А, не нормально. Стой. Тихо. Блин, капец, я ща умру. А! Аксатка там назад, наверное. А, в дырочку. Ну не ж. страшно, да? Да не, не особо страшно. Ну, сразу сразу лети, короче, просто. Это. Ну снижайся, короче. Думаешь, сразу снижаться? Блин, натуре. А может тут от первого лица еще надо будет лететь. А может, говорю, тут еще от первого лица надо лететь. С первого раза попал вообще идеально. Угу. А куда? Чувак! Короче, как только проедешь, дырку. Насквозь. А, сквозная, короче. Надо будет парашют опять открывать. Машина здоровая. Я опять попал. Так, так, так, так, так, Все, взял чек. Трансформаха в фрикравлер. Ой. Почему на прикол не разгоняться? В кнопках запутался. Где? Едь насквозь дыру и сразу, как только из нее, блин, выпадешь, короче, парашют. Да что за фигня? Ну, что прямо дырка скоро. Ну, улети. Да блин, а ч так скользко? Нам капец, короче, если Почти! начал помешал, я мне мешай не помешал. Братан, нам капец. Из-за скользоты, из-за снега. О. А нафига вот это? Я надеюсь, ну да, вот, скорее всего, это жордочки. На фрикралер да. стартует. На снегу скользит. Ой придет, ему в попу <laughs> дам.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 Я тоже об этом думал, кстати, можно так и сделать. Смотри, на твоих глазах. Не хочу смотреть. А, ну, зимой, да. Самый жир. Да, блин. хотя. Сейчас я сделаю такое. В принципе, блин, да серьезно, я не доехал до человека вообще миллиметр. Да, блин. Опа, стой, лайфхак, лайфхак. Да. Да? Да, да, да? да, А я так сделаю. Не Это не работает. Стой. Да, блин. Давай только ты, если застрянешь что ты сваливаешь все, сваливай. Ты не проскребешься она не скребется. Смотри, смотри. Она в конце уже не скребется. В самом конце. Последний, сег... Последний сегмент не скребется. давали тебе проще заново реально начать, Никитос. Я тебе не буду помогать. Ты на меня едешь, ты в курсе. Вали, давай. Давай, Да? Так вот ты уж сам упади. Ну ты уже мышь. Опа, спасибо. Не еще раз я сюда. Да какой спасибо, блин! Окей, okay, окей, okay, я, я все не спал. Да мне нахрен твой уже респавн не нужен, он бы сразу эти, сразу сказал, вали. Нет, ты хернёй страдаешь. Я говорю, что у нас. Даже если. Блин, я. Я почти доехал до самого конца просто на разгоне. Она ее как-то задиагоналила красиво и все. Волт! во во Не пошел! Не пошел! Hmm да блин. Смотри, смотри. Почти, да, блин. Это так не работает, мне кажется. Да блин. Давай, давай, давай, давай, давай. Шкира. А дверь Не, мне впадал. Сначала помню. Мне кажется, она. Сраная 1 апреля. Сраный рок-стар со своими шутками. Мы давно бы уже, наверное, это... Мы бы уже давно финишировали минут 10 назад. На самом-то деле. <свеч> да, блин. Короче, мы об этом обоснованно... Да ты что, дурак, что ли? Ну, я не выхожу, да. я просто могу Сли Сливаться Я на... просто очень медленно, значит, сч... очень медленно просто, очень медленно. Да, я медленно и так относительно, как бы, чтоб меня <свеч> не скидывало. У меня еще сукоты вообще... Не... Да тихо ты, я делал! <свеч> я говорю, <свеч> просто <свеч> меня... Скидывает, блин, ближе к концу. А -а -а. <Shut up> даем Да тихо ты, дура, я вот здесь вот упал в прошлый раз, тихо проваливай. А, я... я не Все. Да, блин. Все, все финито. как хорошо, что меня бездорожные шины, кстати. Это кайф. у нас будет что-нибудь интересное. Сейчас будет лайфхак, все Давай. А... Чекать до такая... <гас> Блин, братан. Я нашел для чего кольца. У тебя голос. Как у Димы Секс. Чего? Я с челом играл на вокруг играл, с чел познакомился. Дима секс? Он скоро корне записан Дима Секс, у него такой голос, грубый ему. Сэкс. Голос прям секс. Да, блин. И он написал себе димосекс. Нормально. Димосекс. Димосекс. Сакс. Сакс. Димосекс. Факс. Факс. Димосекс. Как-то так, да. Да, как-то Да, блин. Если а -а -а. я сейчас пойду, то я заслужил да. какой-то классом. И мешочек петли. тут класса. Да. Да ёма. <свят> да, блин, <свят> что за фигня? Ой. Опять битбоксишь. <свят> да, блин, ты ж вкрушь, да, что прошла. я тебя опять прошла, с твоим битбоксом прошла, на записи а подставлю? <свят> Чего? Ну, я говорю, ты в курсе, что я тебя могу опять с битбоксом на записи подставить? <свят> давай, давай. <свят> Подставишь, <свят> мне опять будешь запили опять... мне другому. <свят> опять А, ты пёс. <свят> У меня финиш. <свес> что это такое? Ну капа. Это что такое? Что за перепрыжки? Перепрыжки <свес> на кольца. Перегрызки. Блин, финиш как всегда, короче, в своем репертуаре. Окей, okay, залп на рампу. А, что блин, там? да тихо, тихо, тихо. <свес> что такое? А -а -а. А кому тут... ты там тихо типа, В микротоннельчике надо. что Смотря чем? Да блин! мне там про какого-то грышу говорил. Ты грыша. Да блин. Стоп. дурак что ли? У меня здесь нет грыжи и еще. Ветролет. Сейчас появится. Долбает. Ветролет. Да блин, хвалите. О, -мо. Да блин. Так, все. Это что, это парашют? Это человек, это кто? Это парашют. О, вс, я человек. Живу, живу, А, я. А ч? Мы вдвоем. Ой, мы вдвоем остались, короче. Нормально, да. Я даже не заметил, как они все посваливали. Ложки. Да, блин. Я надеюсь, он долетит до финиша. А? а финиш с бочками. За липончики, Покемончики. Какой Это начало это дерьмо пить. Опа. И-зи. зи И вот и все. Да. Я надеюсь, вам понравилось. Лайк вы уже поставили. А я пока посижу дома. Потому что у нас карантин никого никого не пускают, и вы тоже сидите дома. Не разносите эту херню. Всем удачи, всем пока!